Привет, меня зовут Полежаев Григорий. Мне часто задают вопрос, какие книги стоит прочитать трейдер. Поэтому я подготовил список книг, которые условно можно разделить на три группы. Это книги по оценке и фундаментальному анализу торговых инструментов, книги по психологии и художественная литература. В списке рекомендуемых мной книг нет литературы по техническому анализу, потому что, на мой взгляд, первое, что нужно сделать начинающему трейдеру – это разобраться в структуре рынка и факторах, влияющих на стоимость торговых инструментов. Первая книга по оценке и фундаментальному анализу торговых инструментов – это «Финансовая отчетность» для руководителей начинающих специалистов Алексея Герасименко. Автор дает пошаговый алгоритм составления и интерпретации финансовой отчетности предприятий. На реальных примерах ведущих российских компаний – Книга учит грамотно воспринимать финансовую отчетную документацию. Для закрепления полученных знаний читателю предлагается решить ряд задач с подробными пояснениями. Информация из книги может быть использована на любом фондовом рынке. Следующая книга называется Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Джона Халла. На мой взгляд, изобилие финансовой терминологии книга будет сложной для новичков. Но в ней рассказано практически все о деривативах, описана структура рынка и подробно разобраны факторы, влияющие на цену торговых инструментов. По факту книга является отличным учебником, который я рекомендую прочесть каждому. Нельзя не упомянуть книгу Уильяма Шарпа «Инвестиции». Уильям Шарп является лауреатом Нобелевской премии по экономике, которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов. Его книга написана доступно и понятно. Автор подробно рассказывает об акциях, опционах, хеджировании и рисках. Для лучшего усвоения материала приводятся примеры методов управления инвестицией с соответствующими графиками и таблицами. Книга рекомендована в качестве учебника для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей и практиков фондового рынка. «Теоретические знания – это хорошо». Но без должной психологической подготовки заработать очень сложно, потому что психологическое давление негативно сказывается на результатах трейдера. Научиться управлять эмоциями во время торговли вам помогут следующие книги. Дисциплинированный трейдер Майерка Дугласа. На страницах книги автор стремится вдохновить читателя. Он на реальном примере рассказывает о том, как добиться успеха и признания в трейдинге. Книга разделена на четыре части. Психологические требования к трейдеру препятствия на пути становления трейдера, анализ своего поведения на рынке и рекомендации по его корректировке и выработка торговых навыков. Если вы хотите мотивировать себя к покорению финансовых рынков, то эта книга для вас. Отличная книга по психологии «Покер. Игры разума». Джаред Тендлер – один из самых известных покерных психологов. Лично я никогда не играл в покер и не знаю особенностей этой игры, но считая работу Тендлера одной из лучших книг для трейдера, у которого есть цель – научиться управлять своими эмоциями. Рекомендации автора позволяют замечать изменения в своем эмоциональном состоянии и научиться контролировать себя. Книга Дэниела Голмана «Фокус. О внимании, рассеянности и жизненном успехе» будет интересна всем заинтересованным в своем развитии и самоконтроле. Труд Голмана поможет разобраться в том, как работает ваш мозг, позволит лучше узнать себя и свои привычки, покажет, как формируется внимание и научит фокусироваться на задачах. Возьму на себя смелость и поставлю свое методическое пособие «Психология торговли. Советы опытного трейдера» в один ряд с вашими перечисленными книгами. Я попытался без воды и максимально понятным языком отразить личный опыт управления эмоциями в процессе торговли на финансовых рынках. Если учебники, книги по фундаментальному анализу и методические пособия с конкретными рекомендациями покажутся вам слишком скучными, Попробуйте прочесть несколько книг из разряда художественной литературы. «Флэшбойс» Майкла Льюиса. Книга в свое время произвела фурор. В течение первой недели продаж было реализовано 130 тысяч экземпляров. Опираясь на информацию из книги, ФБР начала расследование в отношении компаний, занимающихся высокочастотным трейдингом. Автор рассказывает, как технологии заменили торговый зал биржи и как это повлияло на рынок ценных бумаг. Воспоминания биржевого спекулянта – это классика биржевой литературы. Лефевр рассказывает историю Джесси Ливермора, описывая его успехи и неудачи. Несмотря на то, что первый тираж книги вышел почти 100 лет назад, многие вещи, описанные автором, актуальны до сих пор. Книга «One Good Trade» от трейдера и финансиста Майкла Беллофиори. Книга была бестселлером в США, а после переводов с английского на другие языки быстро завоевала популярность у трейдеров во всем мире. В книге подробно рассмотрены разные психотипы трейдеров и их отношение к торговле и рискам. Каждый читатель может найти себя среди героев, описанных Беллофиори. Труд Куртиса Фейса «Путь черепах» рассказывает о легендарном эксперименте, который на живом примере показывает, что в трейдинге результат одной сделки ничего не значит. Инициатор эксперимента Ричард Деннис по прозвищу «Принц Ямы» смог сделать из обычных людей профессиональных трейдеров. Это лишний раз подтверждает, что трейдеру необходимо придерживаться правил своей торговой системы и каждый день делать одно и то же. Рассказывайте в комментариях, что из перечисленного вы читали, что вам понравилось больше всего и какие книги вы рекомендуете к прочтению. Ссылки на все озвученные книги находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите мне в соцсетях и делитесь обзором с друзьями. Всем пока!